Друзья, всем привет! С вами Геннадий Стоймин и канал Добрый Гены. Я продолжаю строительство своего разумного дома. И в данном видео я расскажу о том, как сделать правильно отсечную гидроизоляцию. Первым делом хочу сразу отметить, что после заливки фундамента, после того, как он набрал свою прочность, в моем случае это 28 дней, необходимо выровнять поверхность. Для чего это нужно? Ну, во-первых, остается много в любом случае камушек, каких-то неровностей, которые в дальнейшем могут прорвать гидроизоляцию, либо давление будет, ну и, следовательно, появится капиллярный подсос непосредственно в стены. Мы же в свою очередь делаем гидроизоляцию как раз с, тем, с таким расчетом, чтобы этого подсоса между фундаментом и стенами, стенами как это правильно, не знаю, в общем, не все понимают, чтобы этого не было. Следовательно, я в качестве выравнивания использовал такую вот шлифовальную алмазную чашу. Можно посмотреть. Прекрасный инструмент. Крепится на болгарку. 125 диаметр. По кругу полностью. Там, где должна проходить гидроизоляция, я все это зачистил. Также решил немножко подзачистить вот эту площадь. Это жилая у меня площадь. Та. Это будет мастерская-гараж. Вот. После того, как было все зачищено Как вы думаете, что произошло? Я все это подмел И произошло следующее Что не говори, а если не прошел дождь Во время строительства, то стройка не удалась Будем считать, что у меня стройка удалась Так как льет ливень Я только успел все счистить Пройти шлиповальной коронкой Подмести И тут пошел дождь Теперь придется ждать, когда он закончится и когда фундамент подсохнет. ну никуда не денешься, чуть теперь. В общем, все супер. После того, как прошел дождь, и, ну, можно сказать, полдня было потеряно, мне пришлось ждать следующего дня и продолжать уже работу после того, как все высохнет. Ну, в принципе, во всем надо искать плюсы. Дождь смыл всю пыль. И Мне осталось только в легкую пройти щеткой, все это смести, и можно приступать непосредственно к приклеиванию самой сечной гидроизоляции. В видео о закупке материалов я рассказываю, что я использую технониколь мастер, это отсечная гидроизоляция, 40 сантиметров, Есть бывает 60, если кому надо, бывает даже 20. Она в рулоне 20 метров, в чем ее превосходство или отличие? Ну, от того же рубероида. Дело в том, что она сделана на стеклохолсте. Потом это битум с кучей всяких присадок. И снаружи это нетканый полипропилен. Его преимущество в том, что у него хорошая агдезия. Снизу она приклеивается к бетону с помощью мастики. Я сейчас покажу, каким образом. А сверху, когда мы кладем цемент, первый ряд блоков, то также происходит очень хорошая акдезия и оторвать в принципе невозможно. Так, что еще? Ну, в качестве нанесения я использую шпатель. Мастика, я уже говорил, такая для приклеивания. Делается это все следующим образом. Можно обратить внимание, что я еще отчертил карандашом, то есть я отрезал по размерам лист. Начинал. Самого большого Потом Который на уменьшение больше И потом на самый маленький У меня остался вот этот Карандашом, чтобы лишнее не мазать Мастика она такая, Снизу густая, сверху жидкая Я так вот достаю ее вот. Фактически ушел весь бак в принципе, еще, конечно, осталось, но не так много. Да, кстати, шлифовально, пока я не замазывал. Посмотрите, насколько гладко после чаши получается поверхность. Вот камушки все стесываются, получается очень ровненько. Ну и мастика. Она просто размазывается. Слой толстый не нужен. Она необходима не для выравнивания, а именно для приклеивания. Также эту гидроизоляцию можно и на песчаную класть если там выравнивать кто-то желает вот. вот так вот Еще обратите внимание, что у меня происходит нахлест один на другой некоторые делают стык, но в этом месте как раз может происходить капиллярный подсос вот у меня это нахлст потому что в любом случае блоки будут класса ну где-то на 2 сантиметра на раствор где-то на 1 сантиметр и вот эти вот там один полтора миллиметра они спокойно все это ну в общем они мешать абсолютно не будут вот таким образом сделал так тут уже осталось чуть-чуть так что наверное прям вот так вот сейчас мы можем вот. Инструмента много не надо. Вот эта гидроизоляция режется с помощью обычного канцелярского ножа. Так вот, так вот. Процесс, в принципе, несложный. Ну, конечно, требует определенного времени двоем то тут, наверное, пошустрее. Я один, не торопясь все это делал. Но, опять же, делал для себя, так что мне гнаться некуда. Так, и после этого вот так вот это все прижимаем. и блоками по углам везде это все прижимается, чтобы приклеилось заодно сразу приносятся блоки на угловые, то что мы будем делать. В целом я еще раз повторюсь, процедура не трудная, качественная гидроизоляция. Она, конечно, может быть и стоит денег, но на весь дом стоит денег. И экономить на таких вещах я бы не рекомендовал. Надеюсь, вам это видео понравилось. Ну а в следующем видео мы уже будем делать разметку. Обычно все нестандартным способом. И класть угловые блоки. Всем спасибо. С вами был Геннадий Стомин, канал Добрый Гена. Пока!